Сайт правосудия нет, структуры Орденского управления понесли первую потерю. После визита Путина в Израиль, в мире заметно усилилось противостояние между еврейско-армянскими объединенными кланами и структурами Орденского управления, у которых были свои собственные планы, на нуитеты СССР. Орденское управление, то есть межгосударственные структуры, контролируемые Ватиканом и влияющие на политику государств, через свои организации, как правило, религиозные. Влияние иезуитов на различные секты и тайные ордена может быть явным или скрытым. Орденские структуры почувствовали себя обманутыми и начали выражать недовольство, но их противники, захватив такой важный для себя плацдарм, не намерены отступать. Как я и предполагала, лишь вопрос времени, когда противостояние перейдет в открытую фазу, что будет ознаменовано вполне конкретными человеческими жертвами с двух сторон. На территории Российской Федерации наибольшему влиянию Ватикана был подвержен такой межгосударственный институт, как РПЦ. Скоропостижная кончина протеерея РПЦ Всеволода Чаплина, обладавшего не только саном, но и большим личным обаянием и харизмой, неминуемо повлечет за собой падение интересов к деятельности РПЦ, сначала в СМИ, а потом и снижение влияния орденских структур в российском обществе. Пока заключение экспертизы не обнародовано, мы можем только высказывать предположения, но я склонна думать, что протерей Всеволод Чаплин пал первой жертвой борьбы кланов. Газета Ру. Скончался протеерей Всеволод Чаплин. 26.01.2020 Протеерей Всеволод Чаплин ушел из жизни на 52-м году жизни. Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, что он был настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот. По предварительным данным, священник сидел на скамейке возле храма, неожиданно ему стало плохо, и он упал. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Уточняется, что Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а также Московскую духовную академию. В сан протерее был возведен в 1999 году. Покойный долгие годы был официальным голосом РПЦ. Он с 2009 по 2015 годы, Возглавлял синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. Classic News.ru пишет. Умер протерей Всеволод Чаплин. В Москве умер настоятель храма Феодора Студета у Никитских ворот, протеерей Всеволод Чаплин, передает ТАСС. Он скоропостижно скончался на 52-м году жизни. Это произошло в районе 16.30 в воскресенье. Информацию о кончине священника подтвердили в пресс-службе храма, святого Феодора у Никитских ворот. По словам одного из прихожан, перед смертью у Чаплина случился астматический приступ. С 2009 по 2015 год Чаплин возглавлял Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. После отставки указом патриарха Кирилла Чаплин был назначен настоятелем храма Феодора Студита. Священник вел несколько программ на телевидении и радио. Регулярно публиковался в прессе и комментировал в социальных сетях различные события. В 2015 году он был уволен с должности спикера, однако к тому времени он уже обрел собственный голос в информационном пространстве, который продолжал звучать и после увольнения. Он всегда выражал свое мнение честно и открыто. Мнение это могло отличаться от официальной позиции РПЦ. Он показывал нам, что дискуссия внутри РПЦ не только возможна, но и необходима. Поэтому не имело значения, совпадала его личная позиция с позицией РПЦ по конкретным вопросам. Самим фактом своего участия он придавал дискуссиям свежесть и остроту, делал их интересными для общества. Всеолод Чаплин был яркой медийной фигурой. Благодаря ему многие обыватели, даже далекие от религии, обращали свои взоры в сторону церкви. Фонтанка.ру. 2018 год. 15 мая. Всеволод Чаплин. Будущего патриарха нужно искать в Петербурге, Пскове или Киеве. 26.01.2020 фонтанка. Рупор церкви. Каким мы запомним отца Всеволода Чаплина. Редакция выражает соболезнования родным и близким покойного.